Хочу я за Ростов потолковать чуть с вами, Но не найду я слов, чтоб все вам объяснить, Чтоб все понять без слов. Вы приезжайте сами, В Ростове нужно жить, чтоб так его любить. Да и снова, я жизнь еще одну Хочу прожить в Ростове, Ростове-на-Дону Дону, Дону, в Ростове-на-Дону Дону, Дону, в Ростове-на-Дону Ростове-на-Дону, так девушки красивые Что выберешь одну, да влюбишься опять В Ростове-на-Дону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 Красивых очень много, но мне милее все любимый мой Ростов. Красивых городов на свете очень много, но в мире больше нет таких, как ты, Ростов. Да с Бог родится снова, я жизнь еще одну. Хочу прожить в Ростове, Ростове-на-Дону, Дану, Дану, в Ростове-на-Дону. Ростове-на-Дону Да сбог родиться снова Я жизнь еще одну Хочу прожить в Ростове Ростове-на-Дону Дону, Дону, Дону. В Ростове на Дону, Дану, Дану, В Ростове на Дону, В Ростове на Дону.